Здравствуйте, друзья! С вами школа Натальи Пугачевой. Мы продолжаем тему дубликатов, антидубликатов. И сегодня покажем на примерах известных людей, как может проиграться приходящий год, если он дубликат или антидубликат к столпу дня вашего рождения. Если вы родились в День металлического быка, то в этом году к вам приходит дубликат. Конкурент. Кто-то такой же, как и я. И он, образно говоря, будет претендовать на все, что нам дорого. Семья, деньги, работа, здоровье. Маловероятно, что придет какой-то конкретный человек и займет наше место. Скорее, в эти сферы жизни придут значительные изменения. Как это отразится в плюс или в минус, будет зависеть от всей карты, насколько ей благоприятны металл и земля. Если эти элементы в целом полезны, то можно рассчитывать на успехи и в карьере, и в финансах, получить какие-то необычные знания. Потому что ресурс в земной ветви быка непрямой. Он как раз способствует тому, что человека начинает привлекать что-то необычное. И наоборот, если металл и земля приносят в карту проблемы, уводят полезные элементы, нарушается баланс, то и на работе, и в семье могут быть проблемы. Возможно, даже с кем-то придется расстаться, кто-то уйдет из нашей жизни. Еще такой момент. Небесный ствол года – иньский металл, синь. И если его представить в виде животного китайского календаря, то это петух. Еще один такой же петух стоит в карте, это небесный ствол дня. Получается, что встречаются два петуха, а это, как известно в Бадзе, самонаказание. Самонаказание петухов – это хвостовство, самолюбование, возможно, алкоголь. И если к этому списку добавить негативные качества самого столпа Синчоу, то это будет еще и упрямство, самоуверенность желание во что бы то ни стало победить. И если такие черты есть в характере, то они могут ярко проявиться в этом году. Посмотрим на примере, как проигрался дубликат в жизни известного телеведущего Леонида Якубовича. Он родился 31 июля 1945 года, в день металлического быка, и в 16 лет, в 1961 году, к нему Погоду пришел дубликат. Сам он описывает этот год как исключительный, не похожий ни на какие другие. Началось все с того, что, проходя мимо московского планетария, вместе со своим другом, они увидели объявление Института дезинфектологии, где набирали добровольцев для, внимание, испытания мази от комаров. И для этого нужно было поехать в Сибирь на несколько месяцев. Вряд ли бы родителям понравилась эта идея, поэтому друзья просто сбежали из дома в тайгу. А когда вернулись, через несколько месяцев занятия уже шли в школе, и Леонида просто отчислили. И ему пришлось идти работать на завод, чтобы заканчивать вечернюю школу. Так один год с дубликатом кардинально изменил жизнь 16-летнего Леонида Якубовича. Проигрались и нестандартные знания, и нестандартный опыт, и самонаказание петухов, и разрыв с прежним окружением. У него в карте в столпе месяца стоит коза, то есть уже заложено столкновение с земной ветвью дня. Это указание, что в определенные периоды жизни будут проблемы в отношениях и с социумом, и с родителями. И 1961 год стал таким спусковым крючком, когда два быка, один в карте, один в приходящем году, стали выталкивать эту козу. Но поскольку коза – не полезный ресурс для иньского металла, то через сложности, проблемы все закончилось хорошо. Человек пошел работать, зарабатывать деньги, осваивать профессию. И эти изменения в конечном счете были позитивные. Причем важно, что человек сам был инициатором всего того, что с ним произошло. По-другому складываются события, когда к дню карты приходит антидубликат, столкновение энергий и в небесных стволах, и в земных ветвях. Антидубликаты приносят извне неожиданные повороты в судьбе, и человек волей-неволей вынужден разными способами приспосабливаться к изменившимся условиям. Металлический бык является антидубликатом для деревянной козы. Поэтому, если вы родились в день деревянной козы, к вам пришел антидубликат. С элементом личности сталкивается энергия экстремальной власти – инский металл. Начальство, властные структуры. Для женской карты – это и мужчины. Власть будет стараться подчинить, поставить в жесткие рамки – в заведомо невыгодные условия, в земных ветвях конфликт земли, деньги для инского дерева, поэтому деньги будут как неожиданно приходить, так же неожиданно и уходить. Земная ветвь столпа дня – это дом брака, и столкновение с ним, если оно не полезно, часто приводит к конфликтам, а если отношения уже испорчены, то может закончиться и разводом. Столб дня отвечает за тело человека, и когда сталкивается иньский металл, малый нож, с иньским деревом, малым телом, то возможны травмы, повреждения, операции. Но опять же, все будет зависеть от личной карты, насколько она поддерживает такой сценарий. Для примера антидубликата мы подобрали карту известной женщины модельера «Коко Шанель». Она родилась 19 августа 1883 года, в день деревянной козы, и в 1901 году к ней по году пришел антидубликат. Из ее воспоминаний известно, что девочкой она рано осталась без матери, и ее отдали в приют при монастыре, где она воспитывалась до 1901 года, пока ей не исполнилось 18 лет. После этого девушка уже не могла оставаться в приюте, и ей пришлось начинать самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Она устроилась помощницей продавца в магазин женской одежды, но платили там очень мало, на жизнь едва хватало, и судьба привела ее в кабаре, где она стала подрабатывать пение. И тогда же, в том же году, как познакомилась и со своим первым богатым поклонником, как видим, год с антидубликатом кардинально изменил жизнь Коко Шанель. Поменялось все, что было привычно, что давало чувство стабильности. Ее элемент личности – слабое иньское дерево. Противостоять приходящим конфликтующим и ослабляющим энергиям земли и металла оно не в состоянии, поэтому како пришлось стать гибкой, как и дерево, как лиана, научиться подстраиваться, приспосабливаться к изменениям, которые произошли в ее судьбе, помимо ее воли. Видимо, просто пришло время меняться, чтобы расти и двигаться дальше. Несмотря на то, что примеры из жизни Коко Шанель и Леонида Якубовича разделены во времени, это 1901 и 1961 годы, мы знаем, что время циклично, и поэтому теперь, даже спустя 60 лет, можем учитывать, брать себе на заметку, как проигрывались дубликаты и антидубликаты в более ранние годы металлического быка. Потому что, как видно из жизни конкретных людей, все, что с ними происходило, не противоречит, а только подтверждает, укладывается в рамки прогнозов, который можно сделать с помощью бадзи. В 2021 году будет один особенный месяц, январь, последний месяц китайского года, который полностью продублирует годовой столб. Бык станет очень сильным за счет поддержки сезона и во время новогодних каникул, когда у всех уже праздничное настроение, он еще очень даже сможет преподнести сюрприз. Поэтому всем, у кого в картах дубликаты и антидубликаты, советуем не забывать, что бык будет держать интригу вплоть до 5 февраля 2022 года, до наступления года тигра. И на сегодня все. Всегда рады вам на нашем канале. До новых встреч!